Всем привет, а с вами Макс Физ, сегодня у Рудакского Токорпы встала игре зума, лайк, подписка и открыть серебряный сундучок, Это нам бонус, но это передел отправить сундучки, с в игру, трубка, нет, ну, не нужно, закончить я же, в лад подходящий и вступайте в их дискорд, в можно легко найти, у них социальный канал, саундом, если слухом нет, исход, подписывайтесь с ним, исход там, вкладка есть там, учить нахраду, вот речь вебс там есть, не знаю, как речь веба есть или нет, по-моему, получаете по 40. но это за конкурс, 150-100, видите, я конкурс участвовал, хэпби, 100 гм всем, так что, чем раньше вы играете, лучше заблазить вебку, сообщества сообщество. Вот а, а, а, а, группа. Вот, вот Discord. заходите, вступайте. Давайте вам продемонстрирую, кстати. Давно есть дискорд Так, а ну попробуем сейчас. Один участник. А ну попробуем. Приглашение. А -а. Ну ладно, в следующем ролике я вам покажу как отступать, кто не знает как зарегистрироваться и сейчас. Ну хоть скачивается. В принципе можно. А, видео. А, раньше тут были туториалы, как-то понимаю. Где обучающих Где обучающий. Ну ладно, как хотите. Заходим в сыграем. 30 минут, сколько он будет и, как, 200 лет и скажите, это мало, по-моему, там достаточно. Это самый такой магазин, покупаем все дело. Сейчас вот под этом дискот дискод, что вам еще покажу. 227. Если вы там еще не поставили лайк, пока что поставьте. Это ускоряет, так, продолжить. Продолжить. Ну, ладно, в принципе, логично. Зуба. Оплайн он поезд ну, сейчас тогда открою точку что 4 потом это все сделаю в следующем ролике я зарегистрируюсь тем самым сансквити бесплатно блин я должен это сделать да сегодня я это сделал затопит спорт и сам запущу еще один ролик там сегодня будет пыль. так заходим конечно играем персонажам заходим в игру лучше конечно однозначно там будет получше. Кубики я так вижу интерфейс. Не, ну вот так вот так мне вообще не нравится. смотришь и не лично Ну что там? Как дела? вам Так, отступаем, забираем пушку какие вы какие вы жесткие игроки. Да вообще вы не любите. Нас. Не уважаете, да? Так, вопкашн. Лукас на траху, что мы слабые если я покажу в этой игре, то зубы, эти вот говорят, зубы, бани дают вас спайдера. На, видишь, какой агрессии Так, сам мы идем сюда, вот. Не, ну, отступай, слушайте. Сейчас нам пути. О, новый персонаж. А помните, как давно мы не были нового персонажей? уворачиваемся даем пас. А, это футбол, точно. Футбол можно сыграть. Кстати, кто хочет, чтобы мы с вами записывали и данные игру пишите зубом, пиши в комментариях, мне а лучше в дискорде пишите сообщение, а вот то в комментариях там можно запутаться. Поэтому в дискорд, заходите в мой дискорд, макс лист дискорд. Вот так. Что прям мне лично сообщение отправить? В райд. ВК тоже можно. Ну, если, конечно я будет там пьян налагать в общем там... Ага, прозрачность. Ну размытая, очень классная. Размытая игра. М -м. Я понял, вот э, игру Батол Нинча. Там у нас э, не размытая игра, там все четко, ну там миллионка есть. Советую сыграть. Советую. Дико-дико. Дай-то и, и Страус. Интересно, тоже ты такой персонаж? А Пламинго. Хоп, она на Пламинго слушай, ёу, такой сильный поступаем по кашем собираем регенерацию просто этого чувака на нету тихо тихо тихо спокойствие тихо тихо такое агрессивный так ну иди сюда О, йоу, а он реально сильный нет блин не убивай помилуй помилуй не хватит почему тики пламинго седьмого затащил против меня вот. а, ну да он бак ближнего боя у дальнего овось кукла отлично знаете я вам по брать файзе файзе или ну, же пламингу почему три попадает ночков новый персонаж он не падает от этого вот не понимаю я уже делал данный ролик по отвердим студучков где да у сколько опыт не попадает играем нового персонажа фазе уверен что он заточен собираем кубки, тем самым у нас когда добавляет новый персонаж чем дольше мы играем сам получил персонажи когда мы играем дольше, но обновление Краб Эрл, вау, круто, круто Крабы Эрл чем больше мы играем, эти новые персонажи, тем процент увеличивается, насколько я уже рассказывал, конечно там новые персонажи, возможно уже до тридцатки ну если мы посчитаем, то где-то входит один процент, может даже меньше, на выпадение данных персонажей. Потом наверное, я, наверное, разбор, второй даже. Кто знает. На! На! Я тренируюсь с луком. Это хорошо, что я тренируюсь. Вот баг нам только копьем тренируется. Хорошо, хорошо будем тренироваться. О, помните гоночку. Да, да надо давно. Так, тут конечно красиво сделано, но дело в том, что тут корни не видно очень буду прозрачным. Если бы на следующим, было бы по кайфу. Карта сделана, кстати, пьяна. Да. Пьяна, Ну что ж. Охота за... Зубой. Зоопарком. На! Видишь, я крутой чувак. Сейчас будет за мной гоняться, будет Такой непослушный, да? Окей, я буду по крышкам ходить. Такая тактика, чтобы потом свернуть, потом дать кому-то вам больно. А кто-то увернется. А. Пойдем по Здесь. Зуба. Ха. Зуба раз. Зуба два. Тихо-тихо. Урод. Тихо. Урод. Полагает уже, а. На. Тихо-тихо. Куда пошел? На. О, он не тает Вау. шикарно На... Знаете, мне нравится игра с ботствами. Мне все-таки понравилась игра. плохой чай и прикольно В вот Тебе везет, тебе не везет, не позвал. Так берем, конечно, лук. Не показывай, не показываем. Берем компьютером. Обычно мы бедный. Хай подход ветку. Раз, два. Не убил. Может быть даже три. Я помню, что есть такие персонаж, которые убивают за раз-два. Так что можно считать тоже. Раз-два. Убил. Раз-два, три Не убил покаршем. Ой, нет, джейдум пошел не надо регенерацию а, пошел вон не дайте ничего не надейся что это за бак так? а я богучий отлично отлично этих хочу проучить но он прежде чем хочу проучить нужно, нужно э, кушать косточку так, кто это конч опасно так пошлите кусты пошли на конской о, о гад, что происходит копье он здесь этот снайпер Че, блин? Чего он такой сильный, кстати? Опасный. Со скином. Донатер скорее всего. Если есть деньги, покупайте. у меня тут все по восьмерке. Не, ну в принципе он красивый для привычки для роликов сойдет. Только, давай, покажи. Летает, кусается. М -м -м. Ага, я понял почему. Сначала он купил этого данного персонажа, данного персонаж первого уровня, 0 кубков. Теперь он набивает. Нет, сначала он купил, это купил, сидел улучшил до марки также лучше также персонаж до восьмого уровня улучшил донатер купил кучу. других рядах еще Еще повышал тоже Натера. Почему мне меня преследуют кучу Натеров? Тоже преследует Лайкос. Like куча их тут. О oh, блин, черный экран, нет. Пока. Так, тем самым хочу узнать, а сколько максимум нужно зайти, нужно зайти к предметам и узнать. Меня сейчас 6 максимум. А 8 вот А вот не знаю. А вот не знаю. Пиши свое мнение, я вот уже не знаю, что блин, делать с этой игрой. И остальное не знаю. Ну, по-моему, вот стратегия, по-моему, моё, играть в зубы, в 3D игру, в 2D, стратегии, стрелки, как в Brawl Stars. Раньше я играл в Brawl Stars, да, достаточно четко. На канале MaxRiskIgr или канал Brawl Stars там уже ролики записаны, там есть. Как я побеждал, рассказывал. Там интересный брауз был. Китайский балл уставс. Макс риск. Можно поиск найти шикарного. Китайский балл уставс. Макс риск. Он на телефоне снимал. И там что-то говорил. классное, Можешь узнать. Кстати, играть в чаще игры, чтобы получать пробег. Потом исследовать 4 аптечков, 1 бои, бей 3 охранников. И тем самым продолжать. Нет данных по вчерашней зданию. Значит, вчера я не играл. Всем удачи и пока.